Добрый вечер всем участникам Зела нашего. Начинаем общение. Ну, прежде всего, хочу любимую свою фразу озвучить. Не знаю по-моему, как не Бернард Шоу. Каждый глупец выглядит мудрецом, пока не откроет рот. И еще одна такая интересная фраза, она созвучна с прошлой темой, я ее дальше расширю. Если мы с чем-то не согласны, по личному недопониманию, это не означает, что такого не может быть. На прошлом зеле, на прошлом Зелле мы обсуждали маток природного происхождения и фактор выживания пчел в природе. Ну и в комментариях там понеслась такая агрессивная критика, не знаю, чем она вызвана. Сейчас предисловие. В конце 80-х я заканчиваю специализированный республиканский комбинат по пчеловодству в Киеве и тема вывод маток, природное происхождение маток, затем селекция, ну и фактор выживания пчел в природе. Если не было у всех и у всех у слушателей был вопрос, как без медикаментов, без заботы человека миллионы лет семья как сверхорганизм выжила до наших дней, ну и стали рассуждать вернее, не рассуждать, а научное подтверждение. Единственный способ выживания в природе пчел, благодаря которому она сохранилась до сегодняшних дней, это раение. Раение – это фактор размножения и борьба с болезнями. То есть в двух номинациях этот уникальный природный механизм служит для того, чтобы и размножить себя в природе, и побороться с болезнями, потому что Бросается, покидается старое гнездо с, возможными, с возможным источником перезаражения, возбудителями болезни и начинается жизнь чистого листа. Выходит три рая, где-то в среднем будем считать. Первый со старой маткой, вторые два с молодыми матками. Понятно, что в природе, как и мы наблюдаем сейчас на своих пасеках, стопроцентного обгула маток. Никогда не бывает. Не исключением это было и в природе. Вот представим себе, вылетел рой с молодой маткой, отстроили соты, матка уже должна сеять, а матка не обгулялась, не вернулась с облета. Как себя чувствует семья? Потому что семья была обречена на погибель. Раз нет плодной матки, понятно, нет обновления генерации, все. Был ли какой механизм в природе, который давал последний шанс сохранения как единицы, структурной единицы этого райка и этого сверхорганизма в лице этой семейки. Да, был. Это гаплоидная среди гаплоидных яиц множество у трутов, потому что трутовка была неизбежна, появлялось одно или несколько яиц, несколько процентов диплоидных яиц, диплоидных, из которого пчела могла вывести полноценно матку. Как бы никому не нравилось, но есть, оказывается, наука. В южных регионах их было больше процентов, потому что там длительный активный период, где-то 8-10 месяцев, роение происходило несколько Раз одна семья могла отравиться два-три раза. Поэтому этот механизм там был больше всего распространен. Чем севернее широты, тем процент диплоидных яиц, которые проскакивали у трутовок, был меньше. И это наука, и это доказано. Я это послушал, я это запомнил. Для, для практики ни 7, ни 8, ни холодно, ни жарко, нигде оно не применяется. Просто как факт. Проходит время, где-то лет 15, тесный контакт у меня с хмарой, понятно по какой теме, 5 лет взаимоотношений с ученым-биологом, опять проскакивает эта тема. Появление матки в семье трутовки, и это же механизм, Литература была, конечно, больше научной, был под боком ученый, подтверждение. Ну и все, на том это и закончилось. Потому что в практике нигде не применяется. Просто зафиксировано как факт выживания. Почему такая была агрессивная критика в комментариях? Я не пойму, это что, я придумал, что ли? Это просто, я просто проконстатировал, Научные подтверждения, научные факты. О каких изоляторах может быть речь, вестись речь о каких изоляторах, о жировом теле, формировании принципов жирового тела, то, что матка работает 3,5-4 месяца всего в году, то, что у самца клеща самки вороба у самца, нет вообще пищеварительной системы, нет ротового аппарата пищеварительной системы у восковой моли, она питается за счет накопления жирового тела. Я уже эту тему, по всей видимости, настораживаюсь так и на будущее освещать. Так что, пожалуйста, не сильно там возмущайтесь, а просто читайте, кроме «Основ пчеловодства», там, где... Пасека и медогонка. Есть еще наука, подтвержденная. Если она в практике не применяется, это не означает, что такого не может быть. Так, ну и переходим к вопросам. Какие тут я мог выделить вопросы из тех, что поступают, ну, в основном не густо, я вам скажу. Но одна из более встречающихся тем, сейчас под осень, под эту пару, Матка, к изолятору кто-то пришел уже логически, присоединил семьи, потому что семей много слабых. И одна матка оказалась в изоляторе, вторая в свободном перемещении. Можно ли такие семьи оставлять? Одна изолированная матка, одна в свободном перемещении, то есть их объединять. Пчел мы объединим без проблем. Но матку, которая в изоляторе, пчелы бросят, потому что та, что находится в свободном перемещении, больше дает о себе знать. Как, каким образом? Мы знаем прекрасно, что пчела ощущает присутствие матки двумя путями. Через слизывание вещества, через пищеварение и через обоняние, через запах феромона. Когда матка находится в свободном перемещении, понятно, что у нее шансов себя проявить больше, она перемещается среди пчел, оставляет свое вещество, плюс ее еще и запах. Та матка, которая находится в изоляторе, ограничена проявить свое присутствие только с запахом феромона. Поэтому, конечно, у нее шансов меньше, и такую матку, как правило, бросают. Так что, если объединяете, значит, обе матки должны быть в изоляторах. Каждая в своем, желательно автономно, и через медовую рамку. Это такая особенность ну и спрашивают по последнему ролику Ну я сказал уже в ролике, не буду повторяться как я приспособил слет пчел осенний потому что понятно, если я объединяюсь семьи по диагонали одна может быть в одном углу пасеки вторая семейка в противоположном там две сильных, здесь две слабых я вначале тоже путался голову ломал, ну как их сделать так чтобы максимально меньше было и самому и работы, и проблем с вот этими слетами. А потом просто, как гром среди ясного дня, получилось когда-то случайно уравнять две группы, там две слабые, там две сильные, в абсолютно одинаковую, одинаковый уровень по силе с весны. Так как у меня пасека работает, пооперационно, то есть на любительской пасеке своей я применяю промышленный вариант. Все делается одинаково по всей и сразу по всей пасеке. Это быстро. Понятно, что семьи желательно, чтобы были одной силы. Весной этого не всегда получается, потому что выравнивание уже там идет за счет изъятия рамок расплода печатного. Стараешься сделать как можно быстрее это дело, а на первых печатных рамках расплода я предупреждал стараться эти ротации не делать, пока не поменяется первое поколение. Ну и была проблема. Сейчас, оказывается, этот минус, эти слеты осенние, хоть они небольшие, но, тем не менее, их можно с успехом применить для пользы дела. Так, ну и еще один вопрос, какой... Просят. Они будут повторяться. Те, кто уже знает, слышал, пожалуйста, терпеливо прослушайте. Мало ли. Я всегда говорю, когда чем больше вопросов, и смотря как вопрос будет сформулирован, можно один и тот же ответ получить совсем в другой интерпретации. И даже тот, кто его уже несколько раз слышал, этот вопрос, этот ответ может найти там какой-то пазл такой, как изюминку, которая не хватало ему для практического применения у себя на практике этой темы. Так вот принцип формирования, не не принцип сейчас, не туда. Двухматочное содержание, двухсемейное. Просят объяснить о двухсемейном. Вот почему-то двухсемейное. И часто его, вот между ними равенство, знак равенства ставят, двухсемейное, двухматочное, одно и то же, я тоже так делаю, семья над семьей. Вывожу вверху молодую матку, а между ними глухая перегородка. Или там вертикальность это лежат. Ну, конечно, можно, без проблем. Единственное, там нужно между этими двумя отделениями, это двухсемейное содержание, двухсемейное, потому что принцип двухматочного, дальше я уточню нюансы. Двухсемейные – это абсолютно разные семьи, что рядом они будут стоять, или же через один над, над одной, через глухую перегородку. Единственный плюс, что верхняя семейка слабенькая будет хорошо подогреваться снизу, и у нее есть такое преимущество для дальнейшего развития за счет обогрева. Но неизбежна ротация между этими отделениями, рамками изымать у нижней семьи, где старая матка, рамки печатного расплода, стряхать пчелу в обязательном порядке, поднимать вверх для молодой матки, которая обгулялась. Желательно вниз, конечно, опустить засев, который уже появился от молодой матки. И таким образом мы загружаем нижнюю семью открытым расплодом, чтобы она раньше времени не зароилась, а вверх поднимаем печатный, и тем самым ускоряем развитие этого отводка. Наконец сезона мы семью эту объединяем в общий медовик и получаем практический результат по силе. Можно получить один и тот же. Двухматочное содержание имеет различие в чем? В том, что семья работает с двумя матками, Через разделительную решетку, контактную, повторяю, контактную, пчела общается между собой. Пчелы могут обмениваться, ну, летные там группы формируются постоянно, они не ходят через решетку, им нечего делать, у них своя работа, своя миссия, как фуражеры. А вот ульевая и кормилицы, да, вот эти две группы пчел могут проникать между разделительной решеткой и обслуживать два гнезда, два расплодных гнезда от обеих маток. В этом разница. И результат на выходе получается, в принципе, один и тот же по созданию силы семьи, но здесь при двухматочном содержании можно лавировать и отводками сохранить полностью всю силу, не нужно дополнительно мероприятие по примирению, объединению, если бы это было через лухую перегородку. Семья одна, пакет сделали весной там, на одной матке или отводок, не важно. То есть разница в том, что двухматочная семья имеет возможность обмениваться пчелой ульевой внутриульевой и кормилицами между собой, между двумя автономными, так, условно-автономными отделениями, где две матки. И всего, всего лишь и разница. Так, теперь, еще о чем я хотел бы всех пчеловодов попросить. Вот где бы вы ни слушали, какую бы информацию не пытались освоить, все мы все способны на многое, но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен. Каждый человек, раздившийся с нормальной психикой, уже гений. Для того, чтобы узнать силу своего гения, ему нужно дать возможность хотя бы себя проявить. И все те, кто сразу хочет побыстрее получить результат практический, на выходе пчеловодства, старается взять, то есть построить свою концепцию на всем готовом. Сколько бы мы ни собирали информации, любых там авторитетов, практиков, ученых, мы все равно будем интерпретировать и в мыслях пропускать по-своему, и в практике мы все равно сделаем по-своему. Даже если взять кого-то с нуля пчеловода, поставить рядом у профессионала. И он будет первые шаги практические, первый год, там два, делать так, как ему говорят. Даже в присутствии учителя на пасеке будет проходить время, и постепенно он все равно будет проявлять, уже включать туда свой почерк. По своему характеру, по своему э, пониманию. Это никуда ни, у кого, ни от кого не денется. Поэтому прошу, все книги мои, я обязательно об этом говорю, дайте возможность проявить своей индивидуальности. Не создавайте кумира в пчеловодстве. Всем разные по характеру. Есть активно э, агрессивные сангвиники холерики, есть пассивные флегматики, меланхолики и флегматики они будут работать по-разному. Да, и нам сейчас всем абсолютно одинаковые условия, 10-20 пчеловодам на пасеке. Пройдет год-два, проконтролировать результат, мы дадим абсолютно разные результаты. Поэтому пока не поздно, сразу начинайте с того, что у вас заложено по природе. И вы, это будет вашей на всю оставшуюся жизнь. Не создавайте себе кумира. И все, что вам дается где-то, просто воспринимайте его как концепцию. Никаких подражаний, все равно вы никого скопировать в точности, никакого авторитета с его успешностью. А если эта успешность была замешана под соусом его интуиции, вы никогда этого не повторите. Точно так же ж никто не повторит и вас. Если вы видите, что есть какая-то тема, но есть три версии. И та хорошая, и та вроде, значит, дайте ей возможность себя проявить. То ли это зимовка, то ли это медосбор, то ли это еще вывод маток и так далее. Потратьте сезон 2, пока еще тем более в начальной стадии своего практического утверждения. Есть где-то источник дохода какой-то, пока пасека для вас не является главным источником дохода. И определите сразу свое направление. И размеры улья вам сразу дадут вас и покажут, какой для вас более приемлемый и порода пчел. То ли это будет аборигенная, вы остановитесь на ней, то ли вы будете постоянно покупать маток со стороны и держать рентабельность на должном уровне. Но это будет уже ваш, это будет твердая, уверенная позиция, с которой вы никуда никогда не сойдете. И будете приспосабливаться и к аномалии природной, и к погодным условиям, к бескормице. Если, как в этом году, да, многие пересмотрят свои отношения к пчеловодству вот, по этому сезону. Потому что плачевная картина во многих регионах. Так что не сдержался я дать это на путь в очередной раз. До сегодняшнего дня я вот слышу а какая лучшая порода пчел, а какой лучший улей. Ну, какой лучший улей? Кто сейчас может похвалиться малыми объемами? У нас была тема, вот где-то зела 3-4 перед этим. Малоформатные объемы, да, вам удобно, занимайтесь. Кто сейчас может похвалиться малоформатным объемом? В результате, в конечном результате, у Волоховича была, был улей, 12-рамочный руд. Зимой перезим... Каждая зимовала пчела, перезимовавшая, давала 400 килограммов меда. Одна перезимовавшая семья. Ну, два помощника было, два сына у него. У Цибро был вообще додан, рамка. Тоже брал 250-300 килограммов меда. Неудобный улей, объемный. Кто может сейчас поделиться таким же, таким же успехом при малых габаритах? Поэтому любая система приемлема, все только под ваш характер. Или вы консерватор, значит, это ваш это лежак. Если вы творческая личность, значит, ваша корпусная система, маневренная, постоянные отводки, вывод маток. На конец сезона, вот я вам показываю, все в, в, одно, в один стояк, в один зимующий клуб. И все, зимующая семья. Несмотря на то, что сезон распотрошил пасеку, так по большому счету, но тем не менее, учитывая технологически изначально то, что были сформированы отводки, на выходе получается результат. Какая разница, это одна семья работала в сезоне или это была семья и несколько отводок, отводков, не дали результат в общей сложности и пошли в зиму такой же силы. Но на это нужно потратить время. Работа сезона, что нас очень часто и сбивает с правильного пути. Мы хотим взять реванш в каком-то одном сезоне за все потерянные прошлые годы. И так, из года в год мы постоянно вот этим вот синдромом максимализма страдаем. Но вот сегодня получится. В этом году вот сейчас за все, и потому что дома уже начинаются трения. Ну, прошли мы это все. Так, ну ладно, я надеюсь на активность сегодня, потому что так по вопросам, то, что я смотрю вот в комментариях, особого такого оживления, вроде как все понятно. Или уже подошел сезон к окончанию, уже смирились все с тем, что имеем на, на окончании, при выходе у всех мыслей сейчас нормальную зимовку и старт следующего сезона. Опять будем брать реванш за этот никакой сезон по развитию. Так. Ну, я готов обсуждать, что у кого есть там наболевшие, какие уточнения, какие вопросы. Кто там первый? На приеме. Слушаем. Добрый вечер, я из Черногории, держу пчел на 120 рамку. Сразу скажу, рамка нестандартная, это рут распиленный пополам. Интересный вопрос такой, зимняя вентиляция. Ну, так получается, что рамки бывают плесневеют, и этого бы не хотелось. И на крыше получается много-много влаги. Кто что рекомендует, кто на пленке, кто к холстикам, я лично фанерой. На скольких корпусах вы зимуете, и есть ли свободный проход от стенки до крайних рамок? Зимую на двух корпусах 8 рамок стоят по средине девятая. Это десятое и первое убрано. Какую какое у вас надрамочное пространство? Есть ли протяжная потолочная вентиляция и сколько литков? Один нижний литок, надрамочно у меня получается сантиметр. А если проточная вентиляция, я, допустим, делаю, у меня тоже рамка, на, ну, объем, конечно, побольше вашего, но в обязательном порядке потолочная вентиляция от задней стенки на 10 миллиметров по всей ширине гнезда. И в крышках, у меня в крышках, которые накрываю, в обязательном порядке вентиляционные окна. Литок внизу один зарышеченный, где-то 150 мм длина и 15 высота. Ну и небольшой просвет верхнего. Верхний литок тоже есть, где клуб оканчивается. Ну, зима уже у него заканчивается в верхнем корпусе. И там тоже небольшой литок. В общем, такая вентиляция в моем понимании в моей конструкции Если у вас в крышках окно вентиляционное и есть ли вот это потолочная вентиляция протяжная, но у меня сделано подкрышник как у американцев то есть есть фанера посредине круглое отверстие и над и там есть одно, одна маленькая прорезь ну либо это задняя стенка либо это перед литком вот. Я в этом году поставил именно вот, вот, два этажа, поставил потолочную вентиляцию. И я так думаю, что я сделал ошибку, что я вот этот прорез поставил над потолочной, а потом накрыл на хлобучку э, крышку. Из-за этого капля росы мне вот это выдала. То есть я думаю, что литок вот этот надо ставить под, ну, этот э, подкрышник, развернуть вниз, и чтобы этот прорезь была именно, в, ну, как бы в корпусе. И все ставить в одну сторону, то есть, чтобы сквозняка не было. Ну, как раз вот, пожалуйста, и сон в руку, как говорят, к теме ваше подтверждение. Попробовать. Никто, кроме вас, опытным путем, путем опытного вот этого эксперимента, не не сделает и не добьется желаемого результата. Очень специфическая. Ситуация по силе семьи, какая сила семьи, почему у меня очень часто можно видеть, да завтра буду делать ролик, покажу в каком состоянии семьи, как они сейчас при минус 12, вот сегодня третья ночь, минус 12, открытый полностью вверх, и я начинаю укладывать рамки, плашмя сверху, на клуб, никакого утепления, надрамочное пространство 120 мм, два подкрышника стоит, и в крышке вентиляционные окна. И внизу будет решетка. Ну, чисто опытным путем вы это сделаете. Выберите несколько вариантов, 2-3, на ваш взгляд, более таких реально положительных, с положительным результатом. И попробуйте, обкатайте их. Потому что так я, я чисто вот, виртуально вот сейчас представляю вашу ситуацию, ваше гнездо, в силу семьи. Пробуйте, вот у вас уже есть одна версия, значит, ее осталось подтвердить. правда. Но я утепление не использую никогда и пленку не использовал, подушка холстиков отказался. У нас шина на немножко по-другому сделано, а я вот решил попробовать. Один вроде год удачно получился, а этот год что-то я вот из своих 11 уликов, у меня только один хорошо вышел, но там немножко по-другому было. А так все в воде было сверху. Но столько, как говорится, я не вытаскивал. Поэтому хотел у вас... Ну, с вами посоветоваться, вы более опытный. Ну, для вас более опытный будет как раз из вашего региона, пчеловод авторитетный. У кого есть практика уже зимовки по вашей местности, желательно, конечно, и такая система Ульев. Потому что я вот показываю, кто, как я работаю. И всегда озвучу температуру, какая у нас температура сопровождает и осенью, и зимой. Поэтому, если как-то... Мои наработки уписываются вот в вашу систему ульев, в ваш климат, приближенно к вашей конструкции ульев, тогда вы можете что-то взять из этого. А, ну, мы все индивидуальны, так как наше понимание пчеловодстве, как и конструкции, как и все остальное.